Погнали. Привет, друзья! Приехали мы в деревню. Деревня называется Мокрая. Но вроде бы здесь не так мокро, хотя мы на всякий случай одели непромокающие ботинки. Ладно, простите за каламбур. Деревня очень интересная, потому что она находится в таком небольшом лесу. И в середине у нее два пруда. Из, скорее всего, подозреваю, у нее из-за этого название как раз мокрое вот. В деревне также находится... Блин, все время забываю, село это... Нет, это не деревня, это село Потому что здесь есть церковь В деревне нету церкви, да, по-моему? Церковь уже заброшена э, В этот раз мы все-таки заснимем церковь Потому что там была в прошлом... В та, нет, в Ивова была церковь, она была реставрирована, Так что там не удалось заснять ее А в этот раз она такая вот, более интересная ты <смех>, улыбаешься? <смех> В деревне, кстати, забыл сказать. По данным викимапе переписи населения 0 человек живых. Я думаю, здесь остались одни дачники, поэтому, как бы вот такая ситуация. Ну, не беда. Сейчас посмотрим, постараемся кого-нибудь найти из местных, Стараемся рассказать историю деревни, показать вам умопомрачительные кадры весенней природы. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, наливайте чайку, готовьте печеньки и поехали. Помню. <смех> По-моему, я уложил. А вот куда ложил, не помню. <смех> Знаешь, я. Уже 100, почти, наверное, 150 выпусков и Руслан до сих пор забывает фонарь. Я думаю, вот хуже дом снаружи, он прям вообще выглядит в ужасном состоянии. Полит политиздат Полит из ты еще и перчатки забыл, что ли? Не. ел быстро. Я воль, я воль. Не бей. Обществоведение. Учебник для выпускного класса средней школы. Всяких специальных заведений. 82-й год. обществоведения. Он наполовину деревянный, наполовину кирпичный. Надеюсь, он не развалится от моего веса. Куча разных плакатов. Нет, это один и тот же плакат. Может, какой артист. На китайском написано, год 86-й стоит. печь, ковер такой старый, <сом Salz> по-моему Венеция на ковре изображена. Ты был в Венеции? Да. Похож на Венецию, да? Ну. Типа вон, мосты, дома в воде, ну не Питер явно. <п Ecco> Ну что, любой город с каналами будет Венецией? Нет, любой город, в котором дома стоят в воде, будут Венецией. Ну там как бы дома-то из камня, а не из дерева. Какая то фигня? Дом вот тоже разграб. разграблен. Икон нету, вместо этого вот там гнездо вижу птичи на полочке для икон. Лампадка сделана из баночки. с разными жидкостями. Сомневаюсь, что это водка или какой-то спирт. Интересно, что здесь может... Я так подозреваю, святую воду максимум. Да, она маслянистая какая-то. Оксус. Опять Руслан не дружит с логикой. Опять нюхает всякие банки. Уксус же, по-моему, не портится, да? Не знаю. Я не эксперт. В общем, ребят, кто знает, портится уксус или нет, пишите. Мне прямо интересно. Сейчас я посмотрю, где там, если что, обходить. Ой, японский. Ты что, хочешь по льду толщиной 2 сантиметра переходить, что ли? Тачки тебе? Ну, следы-то есть какие-то? Следы-то какие-то есть? Ага. забавный контраст mm? забавный контраст так жарко а снег И вот этот вот контраст прикольный такой весенний здесь mm? Это круто. Была здесь какая-то фотка, ее, видимо, уже забрали. Не И это не пластинки. Нет, это от портрета. Да, Просто я сзади подписи то видел. Ну да, я тоже сначала подумал, что пластинка. эти очень интересно, здесь сделано было отопление. Здесь вот шла вода, она нагревалась от печи и отапливала дом. Хозяин был рукастый. Так, нижняя часть от керосиновой лампы. разберем колбу не вижу Ты понял огнал по играм 2005 -го года нифига себе вот это раритет хитман еще тогда что там за игры были прей учи молитвы я играл на нее Цивилизация, там Райдер Легенд, помню, помню. Ультра крутой ноутбук с 15 сколько там мегабайтами оперативки. Два ядра, два, гиг... два, ядра, два гига, два два гигада, два ядра. О, Sector, я помню эту игру. Блин, она такая передовая считалась на тот момент. Там Райдер. и девушки крутая игра была x машин блин очень ностальгический журнал полиция майами отдел нравов сериал был такой такая ностальжи календарь 2005 год Ты глянь яйцо ага. да ну мне кажется она деревянная нет или да как узнать в общем ребят я не знаю деревянное но или нет так что я положу Зайчишка-пушишка в зоопарке. Наверное, детская была комната. С Новым годом, лужники. Лужники. Не Белый бим, черное ухо. Я читал Куликов Сергей. Его. Здрасте. здрасте. А вы местный? Я, так, я. Э -э я Руслан, это Дмитрий. Мы из города а -а -а. Слипецка, журналисты, снимаем про деревню. А, как у вас тут живется, как две в порядке навожу, на Васку а? в Москву уезжаю. А -а. Кто у нас в селе работает вот. с А, -а, -а. а кто-то? там вас собака распугала. Да, да, да. Даже я звонить начал то, что а -а. конкуренты, думаю, вошли без ходит, ходят, ну, в Ютубе посоронить. А я еще что обозлился, он шурфит, а ну, у нас есть свои. И, как говорится, родственники. Вот там у меня родственников. Ну, залезь на ну, закинь что. Ну, здесь не залезет. Здесь, понимаете, а арендаторы. Вот сейчас их нет, они постоянно здесь. Вот так вот. А Гербаки будут вот, все ездить. Здесь все на виду. — А так, что это? — Ты что, прям в закрытый дом залезли, что ли? — Нет, не залезли просто, потому что они шурфят. Я шурфом не занимаюсь, я чисто по полям. между. Я просто не совсем в теме, шурф — это... — Вот заброшенные придут полы, скроют начнут копаться. а блин, вот это я люблю. — Ну, это мародерство. — Это мародерство, я называю это мародерство. — Простите, как вам у вас... — Сергей Анатольевич Медведев. — Медведев, фамилия Педянинская. Сергей Анатольевич, мы вообще занимаемся тем, что мы снимаем про деревни, снимаем, как они жили раньше, как сейчас. Вот. Иногда входим, ну, если видим открытый дом, мы нет. входим, там снимаем, вдруг там книжки оставили то нет нет, нет, нет, нет. Ничего страшного? Нет, нет, нет вы извините. Я, у меня беспорядок. Я... Нет, я имею в виду, нет, не к вам. А вот, допустим, вот дома сейчас шли, там открытый стоит, мы зашли, ничего страшного? Ничего страшного, мы, все чисту здесь. Мы ничего, мы ни мародеры, ни, ни мародеру, нет, не нет, нет, вы понимаете, в чем дело. Здесь... Скажем так, когда бум копательство был, 2006-2007, все здесь вычислили. Ну так походите вот, по домам, вот, вот тот есть хозяин, видите, синий ага. торчит, он в Никольском. Поэтому тут такое дело, ну, можно да. сунуться. а вот тут вот увидим. Нет, мы если видим, что он открытый дом, там дверь все, вот, тогда идите, входим. Вот идите, где открытый. Предпоследний да. есть хозяин москвичи, вон телефон у них есть москвич, он... Уже в возрасте, дядечка, друг мой помер, вот, вот на кладбище ходили, было родительство. А сколько в деревне жителей осталось? Я в общем скажу. Ну вот если считать арендаторы, здесь вот два человека, дед в декабре помер, ага. там один, там один, три-четыре дома. Плюс, да, два, два дачника. А раньше приезжают. сколько было? 250. 250 было. людей было только? Нет, дворов. Дворов? Дворов. Это же Ничего были, себе. Были церкви, выходили, что ага. Церковь не, не собирается реставрировать? Нет, вы знаете, вроде было движение какое-то, что-то пошуршали, пошуршали, а потом, вот даже на, перед той паской на метал решетки кованные выдернули. Вы представляете, вот это все как просило. Вот там на огороде попадалась чешуя а, а, Михаил Федоровича. Mm. И наконечники стрел. Mm. Сейчас. невозможно, там все заросло. Там. Ну никак просто, я не могу, потому что, что мне куда-то yeah. там идти, я а церковь в, в честь кого? Покрова. А, Покровская. Покровская. Да, потому что оно так и раньше называлось в 18 веке. Покровское, село Покровская, мокрая тоже на старых uh -huh. картах. Вот так. Оно 812-го начали, 814 закончили постройку. Вот. Где строили, там даже ямы видны, кирпичи обжигали вот туда. Подальше uh -huh. вот Ясно. Вот. А вот. как вообще в деревне? Свет, газ, вода? Ничего здесь нет. Вода. На кнопку нажал, скважина. А, скважина. Да. Ладно, спасибо да, большое. Да, да. Счастливо. Да, вам удачи там, ребята, все дела. Хорошо, да. Очень приятно. Ну, бойеры, ребята. Ну, да. А я думаю, ну, они, думают, ну, какие рюкзаки длинные. Вот их творите. Я и думаю, это Женек, наверное, сюда залез, это Липецкий. Думаю, блин. Если что, канал на Ютубе «Застывшее время» называется. Я, я запишу, застывшее время, я запишу, да потому что ну, я вот сижу, пока зимой все время, ну смотрю вот я. Смотрите, Застываю. это мы. Да, все, счастливо. Он внутри весь перевернут, скорее всего вскрытый стоит, ну да, вскрытый. расколотили Странно, все Надень раздолбили, перчатки. все раздолбили, а вот этот вот трансформатор не забрали, хотя здесь шметь, Причем я здесь до хренища. изготовление ювелирных украшений нифига себе давай почитаем держи фонарик картинки есть приборы виды цепочек классно я как-то мечтал быть ювелиром колечки разные делать в доме жил ювелир. Как думаешь? Ну, а если у тебя найдут, не знаю, книгу там про самолеты военные, что значит летчик жил? Ну, как изготавливать военные самолеты, я думаю, да. А летчик, что умеет изготавливать военный самолет? Что это? Там наскальная живопись. Сначала мы были бедные, а потом нас обокрали, написано. Да? Свидетельство о владении простой именной акции. Опять, на 10 тысяч рублей. Установил капитал о Гермес Союз. 10 миллиардов рублей. Финальная стоимость одной акции 10 тысяч рублей. Сколько года акции? 92 3-го? Да, конечно, там же эти все были, выдавали зарплаты. Кстати, даты не вижу. Посмотрю на обратной стороне. Три акции на 10 тысяч рублей. Владелец. 93-й, да. Да, доллар был по Сколько там? 600 или 800 рублей? Ну да. Вот картинка, кстати, прикольная. Там Сейчас. Акционерное общество открытого типа. Концерн Гермес. Акция обыкновенная, именная. О, сито. Могу просеивать. Чуть честного эксплуататора. Сначала мы были бедными, а потом нас обокрали. Что-то нелогичное какое-то заявление. Почему это? А? Почему это? Сначала мы были бедными, потом нас обогра... обокрали. Потом нас еще и обокрали, как бы. вот, вот значение этого. Что, не понял, что а -а -а. это? Вставай, чай Какой чай? Чайный чай Пошел ты горлопей. У меня кружка есть А, так у тебя еще кружка есть Да я даже давно с тобой ношу кружку Понял, тактикульная кружка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 не кинул по пенал. в общем ребятки димка навел порядок дома так что скоро организуем стримчики <свят> немного планов на это лето вообще задумаю тему типа выживания как нибудь замутить и <свят> уже Выживать будешь один ты там, понял? Если чё, за чего я с собой Диму беру, если еды не хватит? Так что посидим с чаем. В кого там печеньки подайте, пожалуйста. Я забыл свои. Не знаю, какие я сделаю. В следующий раз просто избегать 15 ложек сахара. Так, Александр Краев сталкеры 2019 -го. вместо артефактов будем искать комментарий спасибо за творчество новых вам успехов и локаций спасибо александр да. теперь и твой комментарий буду искать сталкеры татьяна краснова ем чай пью печеньки смотрю свой любимый канал удачи вам ребята наливай еще печенек Ирен, ребята, вы делаете историю, а история, к сожалению, о том, как разрушается страна. Да, верно. Вот в этой деревне было 250 воров, Сейчас осталось, ну, из уцелевших, наверное, штук 5. знаю, почему люди отсюда уходят. Вроде бы до трассы недалеко. Понятно, что как работы здесь нет, но сейчас же уже время такое, что можно и... В принципе, на машине доезжай до, до, до, до работы. И церковь здесь красивая. Сейчас еще церковь пойдем заснимем. Я думаю, солнце не должно еще сесть. Наталья Ковальчук. Да, да, так и стоят одинокие покинутые герои. Монумент есть, а помнить уже некому. Да, Наталья, к сожалению, часто встречаем такие картины, то что в какую-то деревню, там стоит памятник о том, кто здесь воевал, кто погиб. Вот. И памятники из-за того, что уже некому за ними ухаживать, уже просто в печальном состоянии. Хотя, наверное, подозревали, когда их строили, что это будет прям надолго-надолго. Не на... Не на 50 лет. Ридер Кхайс. Лично мне нравится все, что здесь происходит. И деревни, и не деревни, Интересно все. А лично мне тоже. Но почему-то именно вот как раз не деревни у нас не заходят. Хотя интересно было бы тоже есть куча мест таких, которые бы посетить. Самое одно из экстремальных было это эти пещеры, в которые мы лазили. И, блин, всего 3000 просмотров. Какие там когда... пещеры 30 метров в длину? Ну блин. <свист> ну, мне показалось, что мы там пропазли километров 10, конечно, но... <свист> <свист> <свист> Просто вот есть еще пещеры, они находятся не в Липецкой области, они находятся очень далеко. Но как-то желания туда ехать особо пока нету, потому что. Знаешь, что они принесут не так много просмотров, как хотелось бы, как, как вложенных сил, скажем так. Да. Так что спасибо, ребят, за комментарии. Оставим их в этом доме. Ну, он такой яркий мне показался, солнечный. Ну вот, посмотрите, вот какая здесь красота. Сидеть просто вот, даже вот, выходя из этого дома... Ай, кружка горячая. Выходя из этого дома, просто сидеть здесь и смотреть на природу, попивая чай. Прекрасно. Птички поют. Да в городе такого, блин, в жизни не увидишь. Не услышишь. Обычно там либо бухеи что-нибудь орут, либо из какой-нибудь тонированной девятки шансон, а то еще хуже. Что может быть Ну да. Сейчас нас любители шансон так дроть, опять еще 20 человек минус с канала. Ну. У каждого свой вкус, хотя у любителя со... шансона он какой-то извращенный. Это знаешь, как это, как любители ананасовой пиццы? Мне кажется, их надо поливать святой водой. Что? Потому что Обломов сказал, что пицца с ананасами невкусная или что? Да потому что всю жизнь я знаю, что пицца с ананасами это, блин, как... Я даже не знаю. Что можно привести в а пример? Мне нравится. И Господи, с кем я сижу? С кем я сижу? Сейчас Максим слушает. И что там ты еще слушаешь? Я уже mm -hmm. не помню, но. Егора Крида. А, ну, все, Это самым таким интересным местом по-моему здесь были иконы. я вот думаю не знаю рядом с иконами немножко пустить привет О. зайчишка зайчишка пушинка в зоопарке Блин, ну она крутая. Ну да, в принципе, даже... Да нет, это она не типовая. Ну как? Ну да. Ну как, блин, не знаю. Ну, типовая, но... Но не типовая. Чем-то отличается. Блин, она действительно здоровая. Кованые решетки у него повыдирали. На фото были кованые решетки. Знаете зачем? Чтобы пробухать. Посмотрим, что внутри осталось. Поставим у людей кружиться головы. Хм, заложено. Странно. Это трапезная. Ты глянь, здесь еще скамейки, что ли, остались? Диванчики? Хм, вход на колокольню ты пошел смотреть, да? М? Ты вход на колокольню пошел смотреть? Я туда не полезу. Я просто хочу посмотреть. В любом случае надо посмотреть где-то должен быть вход на ну вот вход. А? Ну вот он вход. И ты хочешь сказать не полезешь? А? Тут ступенек нет уже, они сейчас обрушились. Так это еще их лучше. Сказал, Руслан хмыкнул и полез, да? И что я тебя тут буду ловить, когда ты будешь катиться? Точнее, не буду. Буду смотреть. А то если поймать тебя, то ты еще раз потом полезешь. А если не поймать, то больше не будешь. Да? Типа того. Ладно, я тут буду стоять. но ну, если что, меня врежутся. <смех> <смех> да нет, там вначале сложно, а потом... Лезешь, нет? Не знаю. А что там интересно наверх? Ну прикольно. Глянь, тут дерево растет. О! Безнанец. Класс. Что, на верх верхний полезешь? Ну, если там есть, возможно. Ну, вот, есть. По балке этой. По балке этой. Блин, там дальше нету. Почему? Ты вот так можешь пройти. Зачем ты ездил? Ты чё? так. Вот здесь висел колокол, колокольчик. Были бы кроссовки. Ты еще сейчас, на сейчас наступил, или, или, короче. Ты, не знаю, как ты еще живой вообще. <смех> а то вдруг он там глубины вот такой. Бля, просто кирпичи это. Я держусь за веточку. Видите, я держусь за веточку. В общем, ребят, получилось вот такое вот видео. Постараюсь камеру особо не трясти. А, поэтому, если кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. то все равно поможет продвижению видео. Если хотите поддержать нас на печеньке, то реквизиты в описании. И да, кстати, давно думаю, но никак все не решаю сказать одну вещь. Нас, в принципе, достаточно много. И... Допустим, если каждый скинется там по полтиннику, и скинется там тысячу человек по полтиннику, нам уже будет хватать на квадрокоптер. Для вас это кружка чая, а для нас это крутые атмосферные съемки, которые будем радовать вас за этой же кружкой чая. На карту можно скидывать сколько угодно, там полтинник, неважно, вот, с пометкой на квадрокоптер. Я заведу себе отдельный кошелек и буду выкладывать отчеты, когда будут пополняться. Раз в месяц я буду выкладывать отчеты, сколько там денег пришло. Я буду все деньги перекидывать туда. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. До скорых встреч.